все <смех> Короче, всем привет дорогие друзья с вами Влад и сегодня будем продолжать играть на серию гамстер вы спросите почему э, видео выходит так крем мало вообще ты вот три дня не выходил в видео я вам скажу у меня были проблемы там с записью ну, запись сейчас записываю да все нормально уже вроде бы наверное все нормально но ну, я хотел отдохнуть недельку две ну я не, вас не предупреждал, что у меня я не буду вообще ничего записывать. Ну я вас не предупреждал, то, ну вот сейчас предупреждаю, что я сейчас буду через день или через два буду снимать. Ну если мне будет все работать нормально, то да. Короче, о, Скайварс, поиграем так-то все. Сразу хочу всем пожелать приятного просмотра, кто кушает, и кто не кушает. Сразу советую всем подписаться, поставить лайк на видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать такие интересные видео. Бляха. Нормально? я не знаю, лагать может быть. Может быть. Приоделся так неплохо. О, меч алмазный. Неплохо. А зачем его вытянусь? Это три. Да блин, зачем я беру? О, пожар, пожар. Я спрячу здесь. Так, защита два. Короче, это сюда, это поближе. Интерпюру. Все, короче, я готов. Кирилл Ютуб. Но я Ютуб тоже, как бы. Никто не знает, что я, конечно, это записываю дело. Что я не сильно такой популярный. <свы> бляха, у не <него> же <свы> Да бляха, я присел. Короче, побежали. <свы> Блин, а да почему? А, все, да? <свы> а ну это невозможно. Ну. Стоп, я за. А, все, я зашел, смотри, зашел. Да? Нет. Я меня телепортирую сразу. Какой блин, а Ну почему без переполненный, ну? Почему? Так нечестно. Вот и уже десятый, нифига себе. Две секунды прошло, и уже десятый стал. Давайте скриншот сделаю хотя бы. Потому что, а потому что. Вот так вот такое, вот такая будет у нас. <как> превьюшка вот такая вот. А почему бы и нет? Ну, я понятно, тут обрежу все вот так, что делаю. Ну, не буду мы это обрезать. Короче. Я надо нам продержаться здесь. Ну, потому что это вторая уже карта, да? Как, уже вторая, которую я играю. Где-то серединка, я не знаю. Там, -то... Да, блях. Так куда ты? Перетаскиваешь. Я сказал, сюда он перетаскивает, Думаю, что он вообще дурак такой. Серьезно, дурак какой-то вообще дурак. Дурак дурацкий. Почему нету нормальных... Вообще, брони нету нормальных. Опа, кто-то строится. А у меня блоков нету. Алло, блоки. Блоков нету, все, капец. Блоков не Офигенно, у меня блоков нет. Могу бляха, дурак, дурак, блять, ты дурак. Да куда ты, я хочу посмотреть, он, он живой? Или я его убил? Где я вообще? Не, походу я его убил. Да как так как так-то, у, у него хп там оставалось чуть-чуть, ну. Я его завалил же, ну. 12, я уже 12. Еще пару раз играем и все. Я постараюсь вот тут, я продержаться, постараюсь больше. Там вообще непонятно, там блоков не было. как это в как можно выживать, если блоков нету. Да нечестно. Нереально играть. Блоков нету, ничего нету. Я... Да, да, выживай. Ага, спасибо, блин. Ага. Не хочу я так выживать. Блоков нету, нифига нету. Выживай, блядь. Спасибо, только зачем? А смысл выживать? А смысл выживать, если ничего нету? Оп, Топ. Мне ну, чуть-чуть лагает, конечно. У вас тоже, наверное, будет. Ну, у вас чуть-чуть больше, наверное, лагать будет, потому что. Потому что... Да, блин... Ладно, ладно... Так... Сюда... Поближе... Киркой буду защищаться... Ну, не знаю, зачем... Опа... Нет мечу... А я знаю, как будем называть... Выживаем просто... Там урона, по-моему, меньше, да? 5 урона... А тут 6 больше да, урон. Яблочко сажает надо. Яблочко, кушай Яблочко, блин. Фу, ты, ты, ты, ты. Главное, чтоб меня не убили. Или я не убился. Как его? Кто? Сток шмуляет? шмаляет что за бред пляха вылез кто пляха кто-то и не очень по-доброму как мог по-доброму стрелять конечно не знаю пляха откуда он стреляет смысл ты что дурак Бляха, кто тут бегает? Защищаюсь, блин. Как? Кто? Он невидимка, бляха. Вот читер, блин. Он невидимый. У него, него зелье невидимое. Бляха, живи. Короче, побежу. Давай, шмай, стреляй. Да, да блин! А -а -а! Бляха, дебил. Жири Вот я дебил. Мне вон надо было кидать это зелье. Бляха, его зажирал. Молодец. Дебилу. Я думал, уже это зелье какое-то хорошее. Сколько мне еще? 9 секунд. Ой, блин! Ну все, мне ГГшка. Ну хотя бы я убил. Плена! Отдал. Энд киллер один. Я одного киллера. Ха-ха, я не знаю. Давайте еще один, что ли? Я... Почему я... Ой, блин! Почему я умер-то? Ну... Почему как, такая тупая сверпляха? Да как так-то? Ну почему я просто упал тупо и вс? Упал! Как-то! Карл упал просто! Бежал, споткнулся и уполетел. И сломал себе и вс. А молодец я, ну. Ладно, давайте это, наверное, еще раз и все. Вот это вот. Последний раз, да. Потому что я больше не хочу. Вс, давай. Ломай на стекло. Ломай стекло. У, Полетел. Полетел. О, нормально. Повезло. Подфартило, повезло. Да. Яблочко берем. Все берем. Берем все подряд. Не знаю, потом буду разбираться, что надо, что не надо мне. Меч надо. Дрепер тоже надо. Короче, яблочко тоже надо, это поближе, это, это нафиг. Я сундуки сундуке оставлю, все. Кому-то надо будет, мне не надо, я... Мне блоки сейчас. Где блоки? О, блоки есть. Вот так повезло. Все, я одетый. Нормально. Приоделся такой. Нет, это мне пригодится. Друлица. А, фиг Долетел, Алло, а чё? А, не нормально. Оп, убил нафиг. у него старта два было. Не, у меня тоже. Снимай, да. Нормально, у него лук был. Лук. Да ладно, у него лук был. Он лошара вообще. Вот да лук. да У него лук все это время был. Да, бляха, куда ты бегаешь? А у меня лук... Не, не бесконечно. Ну ладно. У меня стрел дофига. А чё у него тут куры бегают? Я не понял. Не, мне надо вообще как-то... Его как-то убивать. А ну-ка. Где он? Я его слил просто на этого. Он вообще даже не, сопров... не сопротивлялся вообще. Надеюсь, я, поб... я смогу победить его. Навряд ли, конечно. Потому что это очень сложно. А ну-ка, он понизу. А он понизу строится. Стройся, стройся, молодец. Стройся, давай, давай, стройся. Ах ты, дебилушка, ну стройся, ну почему? Давай, давай, стройся. Блять. А блях, у него еще этот. Фигня. Да блях откуда ты его нашел нашел откуда не хочу его лазить, все сижу здесь пофиг давай стрелы трать, Блин. Да бляха ты да что за бред ладно ладно я не буду подруг... будем по-другому упал и фиг с ним. Ну и пошел он нафиг отсюда. Не, нап... Плевать хотел сказать. Но, но понял, что не так-то. Так он внизу уходит. А ты, а ты У меня 50... Она тебя подозревает, что он тут в опасности сидит? Или его наплевать, да? Не, ладно. О, я в опасности сейчас буду. О, бля. Ай, ты в смысле? По-моему, его убью быстрее чем. Давай. Ага, конечно, сейчас. Угу. Давай, попробуем. А, мимо, бляха. Давай, стрелы тратни. Мне. мне стрелы очень нужны. Бляха. Попала. Там мне залагало вообще. Я его вблизи убью. Потому что у меня. Потому что... Ай! Не, я не буду. Я буду сидеть. Атаковать. <свеч> Спасибо, Не надо. Ага. Я буду отбивать их. А, бляха, ну что ты делаешь? Ну, тупой. Не у 8 хп, нормально. Дебил, куда ты жрешь их? Я выиграл. Е! Победа! Ух, нормально. Ой. И в водичку, да. Да, Все, победил. Е! Победа! Короче, будем заканчивать Я, все, я, я победил, я толкнул, блядь. Он, он улетел, я его толкнул, он улетел. Все, самая лучшая серия, по-моему, да, мне кажется. Короче, все будем. Ссылка на плейлист ролики будет в описании. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.